Вы когда-нибудь были в состоянии, когда вы проваливаетесь в сон и не можете пошевелиться? Даже если вы были в сознании? Если да, то, возможно, вы только что познакомились с сонным параличом. Чем сонный паралич отличается от других видов паралича? Как правило, он возникает либо во время бодрствования, либо во время засыпания и носит временный характер. Это состояние описывается как осознание или бодрствование, в то время как ваш мозг все еще находится в состоянии сна, но вы не можете двигаться или говорить. Это состояние может быть вызвано различными факторами, такими как ненормальный режим сна, недостаточный сон, психологический стресс и другие. Сонный паралич может быть пугающим и тревожным явлением. Поэтому, чтобы помочь вам справиться с этими ощущениями, вот семь действий, которые не следует делать во время сонного паралича. Во-первых, не позволяйте своему воображению разгуляться. Хорошее воображение может быть полезным и веселым, но только не во время сонного паралича потому что воображение также делает галлюцинации более яркими. Вы угадали. Сонный паралич часто ассоциируется с галлюцинациями. И эти галлюцинации обычно неприятны. Мы имеем в виду несколько сообщений о появлении демона сна. И когда вы не можете двигаться или говорить, вы впадаете в панику. А когда вы находитесь в состоянии паники, к сожалению, очень легко вызвать в своем воображении монстров в шкафу. Во-вторых, не верьте тому, что видите. Мы только что закончили говорить о галлюцинациях, верно? Галлюцинации нереальны. А вера в то, что вы видите, может привести к довольно хаотичным ситуациям. Допустим, вы видите что-то ужасающее и верите, что это реально. Поверьте, ничего хорошего вас не ждет. Это только приведет вас к еще большей панике. Поняв, что эти видения нереальны, у вас будет больше шансов отговорить себя от паники и страха. В-третьих, не концентрируйтесь на видениях. Вы когда-нибудь пробовали отвлечься во время самых страшных моментов фильма ужасов? Если да, то вам стоит применить этот навык на практике в случае с жуткими галлюцинациями. Стараясь изо всех сил игнорировать эти видения, вы можете облегчить свое состояние и уменьшить ощущение, что есть чего бояться. Как я уже упоминал во втором пункте, осознавая, что эти видения нереальны, вам будет легче переключить свое внимание на них во время сонного паралича. В-четвертых, не паникуйте. Паника обычно приводит к ухудшению ситуации, если только вы не на дискотеке. Учитывая ситуацию сонного паралича, вполне понятно, если вы запаникуете. Вы видите пугающих демонов и не можете пошевелиться, чтобы дать отпор или убежать. Но правда в том, что паника — это просто самосаботаж, и вы бессознательно привлечете еще больше демонов в свою галлюцинацию. Как бы трудно это ни было, если сохранять спокойствие во время процесса и обращаться к рациональной части мозга, сонный паралич в конце концов пройдет. Пятое. Не сопротивляйтесь изо всех сил. Что вы делаете, когда пытаетесь снять тесную рубашку? Вы боретесь. Это естественно. Когда вы чувствуете себя ограниченным, что вы делаете? Вы пытаетесь вырваться и освободиться, обычно с помощью борьбы. Это относится и к сонному параличу. По сути, существует большая вероятность того, что вам не удастся выбраться, и эта неудача приведет к еще большему дистрессу и панике. Помните, о чем мы только что говорили. Чем больше вы расстроены и паникуете, тем страшнее становятся галлюцинации, и наоборот. Это бесконечный цикл, но вот что вы можете сделать вместо этого. Можно и даже полезно делать небольшие движения телом, чтобы быстрее избавиться от сонного паралича. Вот совет. Сосредоточьтесь на шевелении пальцами ног или мизинцем. В-шестых, не позволяйте глазам блуждать. Спите ли вы в большой спальне или в помещении с большим пространством? Если да, то блуждающий взгляд может быть не вашим другом. Позволение глазам блуждать может привести к тому, что вы увидите или создадите другие вещи, которых изначально не было. Как бы упрощенно это ни звучало, самым полезным действием может быть просто закрытие глаз. Это поможет отгородиться от пугающих видений и, надеюсь, позволит вам получить непрерывное пространство, чтобы успокоиться и сосредоточиться на чем-то спокойном. И в седьмых, не ожидайте худшего. Ожидание худшего, когда вы уже находитесь в нервном состоянии сонного паралича, думаю, вы догадываетесь, чем это обернется. Негативные мысли могут усилить ваш сонный паралич в худшую сторону. Да, это может быть связано с галлюцинациями. Мысли о худших сценариях могут способствовать их проявлению в виде ужасных галлюцинаций. Если мы сможем направить позитивные мысли в эти моменты, возможно, это перерастет в нечто более приятное, например, в люцидные сновидения. Сонный паралич, безусловно, может быть пугающим для тех, кто испытывает его впервые, или для тех, кто еще не имеет хорошего представления об этом явлении. Быть лишенным повседневных способностей, таких как движение или речь, без предупреждения или очевидной причины – это ужасно. Хорошая новость заключается в том, что самоанализ может помочь нам лучше контролировать ситуацию. Испытывали ли вы сонный паралич? На что это было похоже? Что вы видели? И как вы с ним справились? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Супер спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин, и мы увидим вас в следующем видео.